Здравствуйте, меня зовут Пугачева Наталья, я профессиональный психолог, практикующий астролог, я практикую китайскую метафизику, астрологию Ба Цзи. Я, я, ну, надеюсь, позитивный человек и, в общем-то, активный достаточно человек, так что приглашаю вас подписаться на мой канал, на котором вы получите массу полезных для себя советов. канал интересен, как людям практикующим давно китайскую метафизику, так и для новичков, которые только-только, ну, которые, может быть, вообще только сейчас от меня узнали, что такое существует. И э, мы специально для новичков много записываем видео, и для профессионалов мы записываем полезные видео. Полезные видео каждую неделю, э, в которых мы подсказываем вам, даем какие-то советы, учим мы и преподаватели нашей школы. Э, учим как... Повысить, например, свою денежную удачу. Не только свою денежную удачу, но и денежную удачу, например, вашего супруга или ваших детей, родителей. Как улучшить здоровье с помощью китайской метафизики. Как улучшить отношения, как улучшить настроение, в конце концов, в своей семье здоровое, чтобы было здоровые отношения? Мы даем советы, как продвинуться по карьерной лестнице, как помочь ребенку сдать экзамены или как вообще ему помочь в учебе. Да, Миллион разных интересных советов, которые интересуют нас всех и эм, которые помогают нам с вами каждый день улучшать свою жизнь, свою удачу, свои финансы. Многие из учеников моей школы э, прошли мои тренинги, мои э, программы и стали профессиональными, сами стали профессиональными астрологами, то есть круто изменили свою жизнь. Э, кто-то, конечно, эти знания применяет просто для себя, а кто-то их при, применяет для того, чтобы э, зарабатывать деньги, и тоже это хорошо получается, так что, возможно, и вы тоже захотите поменять свою жизнь вот так вот круто, и чтобы все чтобы не только в ней изменилось а, что-то к хорошему но и возможно поменять полностью свою свою работу а, подписавшись на мой канал вы будете получать не только видео но и приглашения на, на бесплатные вебинары которые у нас бывают достаточно часто и вы сможете мы разыгрываем призы мы отвечаем на ваши вопросы мы э, мы вы можете общаться прямо на этом канале э, с нами по э, в, в чате мы будем отвечать мы будем помогать мы будем давать вам советы и э, ну и просто я, я надеюсь что у вас будет хорошее настроение от встречи со мной и с преподавателями нашей школы ну что с меня хороший, полезный контент, с вас лайки и подписки на мой канал. Жду вас всех на открытых вебинарах, жду вас всех на э, моих астрологических прогнозах, которые я даю в открытом формате каждый месяц, в начале месяца, для того, чтобы вы могли согласовать свои жизненные планы с энергиями месяца. Итак, спасибо вам за внимание, с вами была Пугачева Наталья и до новых встреч!